Добрый вечер всем. Я обещал, что сегодня я буду говорить о Жанес. И если вы меня слышите, пожалуйста, поставьте плюсик или смайлик. Вот как надо было, оказывается, убрать. Вот так вот. Окей. Я буду говорить о том, что я делал. Первое, что я сделал, конечно, я выбрал. Сразу топ 100 компаний и начал выбрасывать, какие компании, которые близко к мошенникам. А какие компании близко к мошенникам? Ну, например, там автоклуб. Это пирамида? Задает мне вопрос. Конечно, пирамида. Или там Меркурий, фонд, это пирамида, конечно пирамида. Вот. Или там еще что-то, связано с туризмом, это пирамида, ну, конечно, пирамида. С инвестициями, да, конечно, пирамида. А интернет какие-то проекты, ну, если даже не пирамида, но близко к мошенникам. Я, я такие компании не рассматриваю, мне они не интересны, и я выбрасываю такие компании в сторону. Далее это компании старой Гвардии, Marike, Ariflame, Gerbalife, Amway и прочее. Поезд, на который кто-то пытается сесть, он уже уехал 10-20 лет тому назад. И я не рассматриваю эти проекты, потому что они у всех на слуху. Третий вид компаний, флейтлайнеры, Сразу отметая российские компании, китайские и европейские. И иногда мне люди говорят, а то, ну почему надо быть преданным России? В этом случае я отвечаю очень просто. Я родился на планете Земля, я не знаю, может быть вы родились в России, я родился на планете Земля. Для меня нет понятия, Россия, это Америка или еще что-то. Я занимаюсь сетевым маркетингом, поэтому я родился на планете Земля, и я, соответственно, свою деятельность веду именно так, как я живу на этой планете. Я живу один раз. Ну вы что, вы не патриотизм а не проявляете к нашей родине, что ли? Патриотизм надо проявлять но в других местах. Что касается патриотизма собственной карма, собственного кармана и мечты – надо предъявлять именно как человек, который родился на планете Земля, а не на планете какого-то города или какой-то страны. То есть не надо меня загонять в тупик и говорить, что вы там предатель, изменник или еще что-то. Я не меняю свои мечты. Я человек, который мечтатель, и я реально понимаю, что никто не ни государство, не люди какие-то, никто не может мне помочь, кроме мне самому, как самому помочь себе. И поэтому, когда мне говорят, а то вот есть такая-то компания российская, я говорю, нет, до свидания. Есть вот китайская компания, нет, до свидания. Есть европейская компания, нет, до свидания. Я родился на планете Земля, я буду выбирать по-другому принципу. Что за принципы у меня? И так я отмел... Четыре вида типа компаний, продавцы корабельники и так далее, старые компании. И зашел на сайт Direct Sell News. Что такое Direct Sell News? Это ассоциация прямых продаж и там новости. И на этом сайте я выбираю новость, какую. Какие компании входят в так называемый клуб 100 миллионов. Что такое клуб 100 миллионов? 100 миллионов это компании которые в среднем растут на 100 миллионов долларов в год мне уже надоело прыгать куда-то за кем-то я вон, в прошлой компании прыгнул за великим э, гуру э, рэнди гейджем э, и это была ошибка почему потому что надо было смотреть насколько компания растет не надо было торопиться но у меня не было выбора тогда я принял решение уйти с российской компании но я не знал, что в американских компаниях тоже бардак. Соответственно, я поставил себе цель в этот раз выбирать очень серьезную компанию, свои мечты, с которой я могу работать долго. И здесь я не посмотрел ни на регалии, ни на какие-то имена. Я реально пошел выбирать компанию. С компанией, с которой можно сделать богатство, с которой можно создать остаточный доход и так далее и открыв News, клуб 100 миллионов я увидел тут морякей гербалайф еще несколько компаний соответственно так как эти компании входят в старые гвардию и естественно я их убрал можно было их не убирать посмотреть на рост товарооборота этих компаний уже было бы ясно в любом случае что эти компании не растут так быстро например гербалайф вырос на 4,2%. процента это глубоко далеко и невысоко я не знаю чего еще какой добавить сюда какой-то предлог то есть компания не растет сильно или Марикей. хорошая компания 11 процентов роста. ясно что осталось пять компаний и я пошел смотреть на год создания этих компаний, потому что я не видел эти компании ранее и мне было интересно. Но когда я посмотрел, естественно, компания Sajnix отпала сразу. Почему? Потому что компания Sajnix создана в 2002 году. И далее следующий второй этап был в моем выборе это Выбрать компанию, в которой есть заработки. У меня вопрос возник. Я сегодня его задавал человеку, с которым я общался. Вы пришли в сетевой маркетинг зарабатывать или вы пришли в сетевой маркетинг наблюдать? Или вы пришли в сетевой маркетинг за каким-то продуктом? Или вы пришли тусоваться? Конечно, зарабатывать. Так давайте посмотрим на заработки людей. Давайте обратим на это внимание. Выбираем... Из этих компаний людей, которые зарабатывают деньги. Заходим на сайт Business for Home, берем топ-100 чеков или топ-200 и начинаем выбирать из этих компаний людей, которые зарабатывают деньги. А на тот момент я не знал, что многие не подают свои фамилии в бизнес for Home, и я просто начал выбирать людей, которые все-таки есть там. Я набрал очень много людей. И когда я понял, что с это очень серьезная компания, почему? Потому что там очень много людей, которые зарабатывают, значит, естественно, я задал себе несколько вопросов. Какие вопросы я задал себе? Первое. Ты пришел зарабатывать? Да. Ты хочешь зарабатывать так, как зарабатывает 2-3 человека в какой-то компании? например если в какой-то компании x а всего лишь два 3 человека зарабатывать 100 тысяч долларов нет вероятности что я буду зарабатывать почему значит плохая дупликация или из этих людей сделали куклы что такое кукла просто понаставили под них людей для того чтобы они вот были перед другими яркими звездами когда я увидел 16 человек я сказал о это интересно что на сегодня мы имеем? Мы на сегодня имеем 153 человека, которые закрыли квалификацию Даймон. Из них 122 даймонд, 28 перешли рубеж 200 тысяч долларов. Это двойные бриллианты. Один тройной бриллиант – это Тереза Григори. Здесь она в списке 43 Сейчас наверняка у нее уже совершенно другой доход. Это Ким Хуа, который... Перешла отметку миллион долларов, и закрыла президентского э, Даймонда и Джейсон Кераманис, который за, закрыл квалификацию имперский Даймонд. То есть, э, естественно, его заработок уже больше миллиона долларов. Да, я пришел зарабатывать. Да, мне очень важно, что очень много людей в Жанес зарабатывает. Это еще раз говорит о том, что в этой компании все правильно. В этой компании можно зарабатывать, потому что здесь не один, не два, не три, не четыре, а несколько людей. Десятки людей, даже уже на сегодня сотни людей, которые перешли рубеж 100 тысяч. И мне задают вопрос, а это не будет ли тесно на рынке? Не будет тесно. Почему? Потому что часть людей будут цепляться за свои компании, они как зомби будут говорить, я люблю свою компанию, я отсюда не уйду если я уйду, что я скажу людям, и так далее, и так далее. Они никогда не будут бороться за свою мечту. Они будут сидеть в этой трясине, в которой они находятся, их удел именно быть там, где они есть. Почему? Либо они выжатые лимоны, либо они уже устали от всего, либо они ничего не хотят, либо они в зоне комфорта. И самое интересное, что они другим говорят, мы великая компания. Великая компания. Что же у вас так мало людей зарабатывают деньги? Если вы такие великие, почему вы такие бедные, почему вы такие умные при этом и бедные? Что же у вас такое происходит в вашей компании, что у вас всего лишь три коллеги зарабатывают какие-то несчастные там денежки? И для меня вот в этот факт, что дальше можно было не объяснять, дальше можно было Жаннес не рассматривать, но, естественно, я да, полез в глубже. Но можно было остановиться вот на этом пункте, сколько людей зарабатывает. Это очень важно. То есть, если идти куда-то в компанию, надо реально понимать. Но ну, я полез дальше, почему? Потому что, а вдруг компания занимается непонятно чем? Естественно, я туда не пойду. Портить свое имя, не, ни за что. Я полез дальше. Я посмотрел, в какой индустрии люди делают большие деньги. Так на сегодня есть две индустрии, где делаются большие деньги. Это индустрия wellness и индустрия красоты. И если это взять Российскую Федерацию или страны СНГ или бывшего Советского Союза, то больше 60% это косметика. То есть, например если брать бывший советский союз то порядка где-то четырех миллиардов долларов индустрии крутится больше трех миллиардов это косметика так зачем мне прыгать какую-то компания которая занимается еще чем-либо уже можно было обратить внимание на Жанес. нет я дальше начал копать почему а мне интересно какие аргументы я могу привести людям которые на сегодня зарабатывать деньги. И вот один из аргументов. Это Паул Зен Пилзер. И он говорит, что люди хотят быть молодыми и продлить свою жизнь. Две вещи. Быть молодыми и продлить свою жизнь. Очень интересно. Почему? Потому что более 30% людей старше на сегодня 45 лет на планете. И для них актуальны два вопроса. Я сегодня задавал кандидату этот вопрос. Вы хотите продлить свою жизнь? Это реально? Это правда? Это точно? Вы не ошиблись? Нет? Может быть все-таки будем кушать какие-нибудь биологически активные добавки, которые просто нормализуют обмен веществ и все, и на этом закончим? Или все-таки обратим внимание на что такое Жанесс в переводе молодость, и почему сюда очень многие люди идут и обращают внимание? Итак, посмотрим, что же придумала компания Жанер. Они сделали систему омоложения. Здесь есть продукты для восстановления ДНК, здесь есть продукты активатора гена здесь есть продукты на внешнюю часть. Это есть желез и Луминес. И поговорим сначала о двух продуктах, вернее, не о двух продуктах, а о Луминес. Очень часто я слышу такой вопрос. У нас в стране кризис. И почему вы выбрали эту компанию? Продукт дорогой. Вы знаете, на самом деле, русской женщине до лампочки сколько стоит продукт. Но ей не до лампочки, как она выглядит. Поэтому русская женщина идет в магазин и покупает себе итальянские шмотки, а вообще-то улетает в Милан на распродажу. А вот и покупает себе косметику, которая действительно работает. Но обратим внимание на Жанесс. Что из себя представляет Жанесс? Доктор Натан Юман значит разработал линию люминес. Каким образом? Во-первых, первое это цена. Цена ниже, чем есть на рынке. Второе это результат. Это две главные вещи для людей. Для меня не это важно. Для меня важно что это за продукция? Дублицировано или А Насколько она работает? Действительно ли за этой продукцией стоят а, врачи и за этой продукцией стоит а, что-то другое? Например, а, продукция создана на основании научных открытий, получившей Нобелевскую премию. Для меня это важно. Почему? Я сетевик. Когда я увидел, что за продукцией Lumines, стоит очень серьезный человек он знаменит это автор муна масса публикаций человек который выступает на телевидении в сша то есть это человек который создал продукцию на основании нобелевской премии по факторам роста не было интересно залезть в эту банку что там находится очень долго я не понимал что такое фактор роста естественно пришлось почитать почему потому что надо знать свой продукт изнутри и когда я понял, что из стволовых клеток человека, а не какой-то красной икры, какой-то комбалы, или какой какого-то осетра, вот, или какой-то другой рыбы, вот, а именно из стволовых клеток человека, мы же все-таки люди. тут Я недавно прочитал про китайскую компанию, они дают, достают стволовые клетки там из мочи. Вот, потом недавно прочитал про бывшую компанию они из икры там достают из стволовых клеток Ну думаю ну и будете выглядеть как амеба я не удивлюсь вот, то есть из стволовых клеток человека достают химический сигнал который называется фактор роста это не стволовая клетка это химический сигнал и когда я увидел что это, как это работает почему и что это такое? Естественно, я начал читать очень много. Для меня очень было важно, насколько косметика актуальна на рынке по цене и по результатам. Конечно, важно. Но когда я получил вот такую синенькую таблицку, табличию, таблицу, где сыворотка стоит меньше, чем все значит, знаменитые бренды, естественно, я сказал, это круто. Это очень круто. То есть я реально вижу что с этим можно сделать деньги. Мне говорят, ата, ну, косметика – это женский продукт. А, как это так предлагать? Слушайте, 61% товарооборота делается на косметике. Те, кто продают памперсы, памперсы – 17 миллиардов долларов товарооборота, они что, памперсы носят, что ли? Или вы думаете, что человек, который делает целое состояние, а, значит, на нефти, он что, в нефти это купается, что ли? Люди делают деньги там, где они делаются. Надо рыбу ловить там, где она ловится, а не там, где асфальт. То есть большинство людей немножко с мозгами не дружит. То есть у них не все хорошо. Сегодня реальная индустрия, индустрия, индустрия красоты, она дает очень большой капитал. Если вы хотите сделать деньги то мы можем только с одной сывороткой сделать миллиарды оборотов. Только с одной сывороткой. То есть даже не рассматривать всю вот эту вот коллекцию, люминес маску, там, дневной крем, ночной крем. Хотя ночной крем потрясающий. Вот моя жена просто балдеет от него. Она говорит, я реально просыпаюсь. Раньше просыпалась как мятая, да, Сейчас просыпаюсь как просто гладкое лицо. Я балдею от этого. И надо реально понимать, что ты делаешь. Ты, если ты хочешь делать деньги, ты должен понимать, где они находятся, в чем, а, в чем действительно, где, где, в какой можно, значит, вот этой вот нише поймать вот эту денежную волну. И большая часть людей, они заклинило, их действительно заклинило, у них с мозгами действительно не в порядке. У них, наверное, там... То ли их БАДы значит, с их мозгами не дружат, то ли после их БАДов уже какой-то антисклероз или идет или отношение к финансам другое. Я люблю свою компанию. Я влюблен в свой продукт. Слушайте, я люблю деньги. И я вижу, где реальные деньги. А вы о чем говорите? Вы, вы хотите деньги? Вы, вы пришли вам деньги делать? Да, давайте их делать. Вы о чем говорите? Вы что за бред здесь несете? Я люблю, я влюблен, я получил результат. У меня ухо правое было левым, а левое было правым. Они сейчас поменялись местами. Почему? Потому что прошли через а, сквозь мою, мою бошку после употребления продукта X. Ребята, я ваш продукт могу купить в любое время, если я зарабатываю большие деньги. Если вы хотите иметь деньги, надо реагировать на рынок, а не на продукт. И надо смотреть, на что реагируют все люди. На сегодня большая часть людей хотят выглядеть хорошо. А так, кризис на дворе. Да чихать на этот кризис. Чихать на кризис. В кризисные времена женщина еще лучше хочет выглядеть. Почему? Потому что в кризис женщина понимает, что денег не так много, но нужно выглядеть хорошо. И она все будет делать для того, чтобы купить а, только хотя бы одну сыворотку. Да, на это, может быть, уйдет время дольше, там не два года, но, может быть, три и так далее. Но это, это правда. Надо смотреть правде в глаза. И в кризис люди больше подписываются и приходят в сетевой маркетинг. Вы про что говорите здесь? Вы говорите про деньги? Так, надо тогда понимать, что сетевой маркетинг – это парадокс. Это парадокс, который объясняется совершенно другими вещами. Чем больше людей бедных, тем больше стремятся в индустрии. Чем больше людей бедных, тем больше они ищут бизнес-возможности. Чем больше людей бедных, тем больше они присоединяются к той компании, где есть деньги. И я некоторых людей не понимаю который мне говорит а то наступило тяжелое время так трудно работать что вы им такое говорите что они не подписываются я могу только с одной картинкой под названием вот этот вот э, то что перед вами сейчас Lumines, э, просто любого человека подписать у него нет никакого шанса абсолютно со мной спорить. нет у него шанса спорить почему потому что на этой картинке результаты на этой картинке цена и на этой картинке Нобелевская премия. То есть все, никакого шанса у него нет. А то, ну вот некоторые люди умничают, они по факторам роста начинают говорить следующую ересь. Слушайте, у вас Нобелевская премия? Вы такой крутой? Вы защитили Нобелевскую докторскую и получили Нобелевскую премию? Может вы все-таки закроете свой рот и откроете свои уши? И начнете слушать, о чем я говорю? Или будете нести этот бред, который вы тут несете? Вы хотите быть богатым? Да, слушайте, когда с вами разговаривают богатые люди. Слушайте, посмотрите, что я вам говорю. Я не из тех, кто нищий какой-то, прыгнул из одной компании или другой. Я из тех, кто мультимиллионера, И мы реально понимаем, где деньги. Почему? Потому что мы не зомби какой-то компании. Мы зомби своей мечты. Мы любим свою мечту, мы уважаем себя, мы стремимся к реализации своих целей. Мы реально понимаем, где деньги. И если что-то не так, мы можем развернуться и уйти, независимо от а, что бы происходило. Независимо от того, что будет происходить. Следующий продукт потрясающий. Никогда не знал, кто такой Хейфи. Начал через сел, начал себе читать. Читает. Господин Хейфлик доказал, что клетка делится 50 раз. Ну и бог с ней, ну и еще. Ну и делится. И что дальше? И дальше а, было доказано, что она делится 52 раза только из-за того, что сокращается таломера. Не знаю что такое коломера. И что это дает. Окей. А ловников доказал, что жизнь.. Любого существа на Земле, животные, люди и так далее зависит от того, насколько быстро у них сокращаются теломеры. Как интересно, что это такое? С чем это едят? Пошел изучать. Понял. Оказывается, черепаха умирает в возрасте 200 лет только из-за того, что не может носить свой панцирь, и он становится тяжелым. Оказывается, амары живут вечно. Оказывается, у них таломера не сокращается. И тут я слышу очередной бред. Да вы что вы, если увеличивать таломеры, это будет рак, вы ничего не соображаете, вы тупые и безмолвные. Супер! То есть, а кто это говорит? Люди, у которых а, в голове, наверное, все не в порядке, это кто это ере снесет? Вы что, не знаете, что по таламерам защищена Нобелевская премия в 2009 году? Как не знаете, так слушайте. Три человека защитили Нобелевскую премию. И компания Жанес Global реально понимает, что на сегодня увеличивая толомеры можно продлить жизнь. Мы не можем говорить об этом вслух, но мы можем говорить об этом шепотом в кулуарах. Почему? Потому что законодательство разных стран запрещает рекламировать БАД как лекарство и запрещает говорить, что мы продляем жизнь. Окей, мы будем говорить шепотом. Шепотом. Слушайте сюда внимательно. Если вы будете увеличивать таломеры, вы будете жить больше, чем все идиоты, которые сейчас противятся. Захожу в интернет. Читаю. Та-65. Боже мой. Что это такое? Что за супер какой-то ингредиент? Начинаю читать. Вау! Тысячу баксов стоит? Нереально. И люди это покупают. Звонок из Краснодара. А то, привет, это Таня Хвостова. Ты знаешь, что я еще тебе хочу сказать? Я говорю, слушаю тебя, Таня. Я сегодня была у одного мужика в кабинете. Предложила ему наш продукт, он вытаскивает банку Т65 и говорит: "Я знаю, что это такое, я хочу кушать. Мне, я уже давно покупаю Т65. То есть это не бедные люди. В Российской Федерации люди покупают Т65. Почему? Да наплевать, что он стоит тысячи долларов. Ваша жизнь стоит дороже, чем эти деньги. Ваша жизнь." Стоит дороже, чем стоит 1000 долларов по 65. И классно, что появился продукт Finity который увеличивает теломеры. И классно, что появился продукт АМПМ, на, на исследованиях которых Джампапа номинирован на Нобелевскую премию. Почему? 92 ингредиента, которые восстанавливают ДНК. Чего там только мета, который активирует теломеразу, чтобы увеличить теломер. И классно, что появился продукт резерва. Я вижу, какие результаты выставляют люди в интернете. И я понимаю, что такое резверотол. Активатор гена омоложения. У нас 30 тысяч ген, из них 10% рабочие. Но только резверотол активирует те, те гены, которые направлены на омоложение. Я хочу жить долго. Есть в этой комнате, кто хочет жить долго? Бросьте смайл. Кто хочет жить долго? Бросьте смайл сюда в чат, я хочу на вас посмотреть. Нет? Нет таких? Тогда умирайте. Что вы говорите? Неужели? Вы все хотите жить долго? Нереально. Боже мой, оказывается, вы думаете точно так же, как и я? Оказывается, вы такие же сумасшедшие, как и я? У нас потрясающий продукт это не просто продукт это продукт за которым стоят нобелевские премии это продукт который на сегодня отличается от всех продуктов которые есть на рынке что такое биологически активные добавки неважно какая форма гелевые суспензии таблетки соки порошки не играет никакого значения все они всего лишь занимаются поддержкой уровня здоровья они не увеличивают коломеры. поэтому как а умирали в этих МЛМ-компаниях люди, так и будут умирать. Почему? А клетка как делилась 52 раза, так и делится. Мы ничем не удивили мир. Господа, мир удивить можно только научными открытиями. Если вы до сих пор этого не поняли, это ваша проблема. Я не просто пришел в Жаннес. Я залез в эту банку. Я изучал этот продукт. Я разговаривал. В Орландо с врачами сидел и говорил, расскажите мне еще, я не понимаю, мне нужна информация, я хочу узнать, что это такое. Сегодня я реально понимаю, что я не просто имею продукт. Я имею продукт, который на сегодня на несколько порядков выше, чем все продукты, которые есть на рынке. До свидания всем. Почему? Вы уже не удивите меня. Вы уже прошлые. ваша философия была подарить людям витамины, минералы. На этом ваша философия закончилась. Начинается новая эра. Какая эра? Эра о продлении человек, жизни, жизни человека, о продлении его молодости. Именно поэтому Жанес на сегодня растет. Именно поэтому, потому что за продукцией компании стоят Нобелевские премии по факторам роста, по теломеразе, по таламерам, по стволовым клеткам. Именно поэтому на сегодня эта компания имеет феноменальный рост. Просто феноменальный рост. Именно поэтому в этой компании люди зарабатывают большие деньги. Именно поэтому эта компания не уйдет из рынка. Почему? Все люди хотят жить. Все люди хотят жить. Именно поэтому на сегодня компания растет. 120 миллионов долларов товарооборот. Боже мой, за июль месяц. 116 тысяч новых дистрибьюторов. Они что, все идиоты, что ли? Эти люди что, идиоты, что ли? 18 долларов миллионеров присоединилось за полгода. Они что, идиоты? Если бы вы знали историю каждого из этих людей. У них все нормально. Они были номером 1 2 3 в своих компаниях они были крутые однако они развернулись в сторону женес почему да потому что они реально понимают что появилось что то не похожее на других мы не такие как все мы даем людям то что они хотят чего хотят люди о чем мечтают люди люди хотят быть молоды, выглядеть раз не болеть, не стареть, продлить свою жизнь. Два, при этом иметь деньги. Три. Мы даем все три направления. Мы даем то, чего не дают другие компании. А так тут появились компании, которые тоже говорят, что у них там а, увеличивают теломеры. Окей, посмотрим состав. Открываем. Астрогал. Да, астрогал ⁇ это хорошее растение. Именно в Астрогале есть... 165 но чтобы оттуда выдернуть та шестьдесят придется перелопатить тонну астрогала дамы и господа у которых астрогал вы не увеличиваете теломеры. вам надо тонну сожрать чтобы вытащить оттуда всего лишь маленькое вещество которое называется 165 тонну сожрать для того чтобы вытащить этот 165 Нет, идите читайте интернет что вы думаете, мы здесь играем в игрушки какие-то, что ли? Нет, мы пришли на этот рынок рассказать вам, что есть такая компания, с которой можно сделать состояние жить лучше, чем другие, продлять свою жизнь, улучшить свой уровень здоровья и выглядеть молодо при этом. Вот что мы пришли вам рассказать. Не хотите? До свидания. Оставайтесь там, где вы находитесь. Когда вы захотите, уже тысячи людей будут рядом с нами. Вы еще думаете? У вас еще какие-то сомнения? Мультимиллионеры присоединяются только в одну компанию. Они не присоединяются куда-либо. Они присоединяются только в компанию Жанес Global. Не верите? Идите, зайдите в интернет и читайте. Астабендер сказал, Шура, читай афиши. Если ты не можешь читать, это не моя проблема. Мы на сегодня представляем реальную силу сетевого маркетинга. Мы компания мечты. Мы даем то, что люди, о чем мечтают. Мы даем то людям, о чем они все мечтают. Они мечтают о том, чтобы сохранить свою молодость. Они мечтают о том, чтобы выглядеть хорошо. Они мечтают для того, чтобы продлить свою жизнь. Они мечтают о хороших доходах. Мы даем все. Мы именно та компания, которая дает все, то о чем мечтают люди. Вы хотите удивить мир? С чем вы хотите удивить мир? С чем вы пришли на рынок, чтобы удивить мир? С чем вы идете на этом рынке? С продукцией прошлого? С технологиями какими-то? Вы не удивили мир. За вами нет людей, которых Нобелевские премии вы не удивили мир вы не, даже не знаете куда шагнула наука вы живете в прошлом вы вцепились зубами в свои компашки и думаете что это будет вечно давайте я вам расскажу пару историй по поводу вечно однажды учредитель компании кодек принял решение создать цифровой фотоаппарат когда мы уже Компания «Кодек» пронесли цифровой фотоаппарат, он сказал, что, знаете, маркетологи сказали, что люди уже привыкли к дешевой фотопленке, к дешевым мыльницам, и они не будут покупать фотоаппарат, который очень дорого стоит. Давайте продадим лицензию другим компаниям. Итак, лицензия была продана. В 2012 году компания CODOC официально объявлена банкротом. Почему? Иногда надо смотреть на то, что хотят люди, а не, то, не на то, что хотят ваши маркетологи. Все компании, которые есть на рынке, вы смотрите на то, что вы еще живые. Вы смотрите на то, что. Вы еще что-то можете продавать. На все нужно время. Мы сейчас маленькие, мы очень маленькие. Но когда мы будем очень большие, вам будет обидно, что вы, когда нас слушали, заткнули свои уши чем-то. Сегодня на эту компанию обращает все больше и больше людей внимания. Сегодня к этой компании присоединяется масса людей, которые реально понимают, что из себя представляет Жанас. Сегодня в этой компании делается самое главное – состояние, которое, о, о котором мечтают очень многие люди. Мы реально компания мечты. Мы реально компания мечты. У нас сумасшедший, потрясающий маркетинг-план. Квалификации можно делать накопительно. Любую квалификацию можно закрыть с 12 людьми. 12 человек, которые скажут, я хочу жить дольше. Это надо заставить 12 человек сказать, я хочу жить дольше. Да их не надо заставлять. Все хотят люди жить дольше. Надо просто задавать правильные вопросы. Нет ничего. Ничего удивительного на рынке, кроме Жанны. На сегодня компания, она просто монстр. Она бьет рекорды за рекордом. Венди Льюис названа лучшей женщины года в прямых продажах. Компания названа восходящей звено, звездой. Каждый месяц компания в рейтингах номер один. Поставлена каждые 2-3 месяца какая-то новая награда. Я уже устал следить за этими наградами. Я уже устал от этого я смотрю на компании и говорю боже мой я наконец-таки нашел святой град я наконец-таки нашел святой град а всего мало надо было три пункта посмотреть какие компании растут на 100 миллионов посмотреть в каких компаниях зарабатывают большие деньги и обратить внимание с каким продуктом они вышли на рынок все все больше ничего а результат на сегодня ошеломляющий, потрясающий просто. Меня никто на сегодня не убедит. И как я радуюсь тому, что год назад в это время меня терминировали из компании. Меня наказали на 200 тысяч долларов. Но судьба, она настолько меня любит, настолько меня любит вселенная, что они мне подарили жену. Да, мне пришлось очень много выбирать. Меня атаковали все, кому не лень. Меня бомбили все сетевики. А меня бомбили президенты разных компаний. Мне предло... Что только мне не предлагали. Но я пошел по другому пути. Я решил наконец-таки проанализировать, что из себя представляет Святой Грааль. И я начал выбирать. Три шага. Шаг первый. Ходит ли компания в 100 миллионов? Нет, до свидания, вот как меня зовут. Ваш, ваши лидеры зарабатывают 100 тысяч долларов? Да, сколько? Три тополи на плющихе, до свидания, вот как меня зовут. Вы на сегодня представляете продукцию, которая может удивить мир, которая может продлить жизнь человека? Нет, до свидания, вот как меня зовут. Откуда вы? Китай, до свидания. Россия, до свидания. Европа, до свидания. Почему? Я иду с ногу со временем, я не смотрю на то, что вы смотрите. Мой патриотизм, он равен патриотизму моего кармана и моей мечты. Но если мне нужно будет защищать Родину, я ее буду защищать. И не надо путать экономику, политику а, значит и сетевой маркетинг. На сегодня именно тот день, когда каждый из вас должен понять, где вы находитесь. Если вы не поймете это, вы будете нести вот этот бред. Ну давай, я у тебя подпишусь, а ты у меня. Я вот это вот бред, который у тебя есть, я буду кушать. Да не буду я это дерьмо кушать. Да пошел ты нафиг со своим продуктом. Пошел к чертовой матери. Я не на базаре. Хочешь денег зарабатывать? Да, деньги здесь, в этой компании. 153 человека перешли отметку 100 тысяч долларов. Хочешь? Пошли. Нет, пошел к черту, вот как меня зовут. Ты хочешь денег? Ты ищешь что-то? Ты реально понимаешь, что а люди, которые занимаются сетевым маркетингом, миллионеры, они не идиоты? Да, тогда слушаю, что они говорят. Нет, да, пошел черт, вот так меня зовут. Что ты можешь мне противоставить. Компанию, которой идет спад или стабилизационная плата, у компании, которой БАДы уже устарели, и они не несут реально того, чего я на сегодня получил, косметика, которая непонятно где, откуда, чего и откуда она выросла, что ты мне хочешь предоставить? Я тебе хочу предоставить систему омоложения. Я тебе не просто хочу предоставить систему омоложения. За этой системой Нобелевская премия. Я тебе не просто хочу систему предоставить. За этой системой врачи с семенами, а не какой-то химик-ботаник, который сидит и думает, как ему еще что-то изобрести и из закрыть. Я тебе хочу предоставить действительно реальный продукт, за которым Нобелевские премии, за которым знаменитые врачи, за которым потрясающий результат. А что ты мне предлагаешь? Вернуться в прошлое? Ты хочешь меня затащить в то болото, в котором я находился вчера? Не, К сожалению, к сожалению или к счастью, я на сегодня не такой, как ты. Я в поиске. А та, если завтра будет что-то крутое, которое продляет жизнь еще на больше, вы уйдете? Конечно, уйдут. Почему? А я потому что отношусь к этим 18 миллионерам. Потому что мы не балбесы, потому что мы дружим со своей мечтой, со своим карманом, со своей головой. В отличие от тех, кто называется зомби и камикадзе своих компаний. Мы другие. Мы не такие, как все. Мы пришли сюда, на эту планету, мы реально понимаем, что мы временные люди. И мы всегда будем там, где деньги, а не там, где разбитая корыта. Вот что я говорю людям. Я говорю, есть компания, у которой есть все. Чеки, продукции, результаты, Нобелевские премии. Знаменитые врачи, мультимиллионеры. Постоянный рост. Даже продукты и желез. И даже этот продукт получил награду как лучший продукт прошлого года. Здесь все. Есть. И когда вы сидите с ними и спорите, а у меня шо? Я не спорю с нищими. Я им открыто говорю, вы знаете, я богатый человек, я с нищим спорить не буду. Или вы будете меня слушать, или вы будете спорить. Я с нищими не спорю. Я нищих посылаю туда, откуда они пришли. Если вы действительно хотите быть богатыми, если вы действительно хотите жить так, как живут многие богатые люди, тогда откройте свои глаза, откройте свои уши. Тогда сосредоточьте свое внимание на том, что есть феномен в этой индустрии. Есть святой Грааль, который называется Жанес Глобал. С вами на связи было. Атам.